Каждый хороший тренер стремится к тому, чтобы выбирать себе клиентов, для того, чтобы получать больше удовольствия от работы и для того, чтобы быть более эффективным и больше зарабатывать. Сегодня мы поговорим о сотрудничестве для фитнес-тренеров, для тех, кто борется за свой профессионализм для тех кто хочет стать дороже э, в глазах своих клиентов потому что понятно что чем больше ценности мы вносим в их жизнь тем больше денег клиенты готовы платить за то чтобы быть с нами быть нашими учениками там подопечными и так далее меня зовут зайцев алексей э, я работаю в индустрии wellness уже 20 лет и могу сказать что с темой Тренерство с работой с тренерами, массажистами и другими специалистами я связан достаточно плотно. И сегодня мы поговорим о том, какие есть особенности в работе тренера и как можно получать двойной и тройной доход, делая то же самое, просто делая это более качественно. Ну, значит, любой. Нормальный тренер, да, не тот, который просто там с помощью э, фарм-средств сделал свое тело и на энергетике МЖ собирает себе клиентов, которые хотят похудеть, а действительно достойный тренер, который самообразовывается, который э, занимается изучением питания, который подбирает под своего клиента программу тренировок такую, чтобы... Ну как ученик не помер, да, подопечный не повредил себе суставы, а человек, который действительно ведет клиентов к результату, добавляя им какое-то удовольствие в жизнь. Вот такие тренера, как правило, они более интересны и для сотрудничества с нами, и они более интересны для клиентов, потому что с ними хорошо, с ними не травмируешься, с ними дольше будешь получать от жизни удовольствие. 70% результатов по снижению фигуры, большинство людей, которые приходят учиться и тренироваться к тренеру, это те, кто хотят сделать свою фигуру более подтянутой, более аккуратной и желательно еще с каким-то рельефом, чтобы было упругое тело и так далее. 70% результатов дает питание, 15% результатов дает психология, 15% тренировки. То есть можно... Скинуть вес на одном питании, можно сохранить его благодаря психологии, но быть красивым, быть подтянутым, упругим можно только с помощью тренировок. И некоторые люди пытаются только с помощью тренировок похудеть, вот, э, что всегда приводит к тому, что человек э, либо перетренировывается, либо получает травму, ну, в общем, либо и то, и то. А хороший тренер, понимая это, может ускорить результаты э, своего подопечного, составив ему правильную программу питания, э, программу БАДов, программу тренировок и просто поддерживая его дух ну как бы что человек на правильном пути что значит программа питания понятно что есть исключения которые там мы рекомендуем своим любимым клиентам да а что добавлять то есть какие бады добавлять как сделать так чтобы ну, мы же едим не только ртом. У нас же есть э, система пищеварения, да? Есть то, чем мы всасываем, то есть это кишечник. Как наладить кишечник так, чтобы этот белок усваивался? Как сделать так, чтобы были в организме правильные жиры и человек не тянуло там на жирненькое, да? Как сделать так, чтобы человека не тянуло на сладенькое? Как сделать так, чтобы он при нагрузке на руки, на ноги не повредил себе суставы, да? То есть это же не только разминка. Это и определенное питание для суставов, да? Это тоже важный момент. Бывает так, что приходит женщина, которая там гормональные сбои, да, и вообще сплошь и рядом какие-то а, проблемы, там какие-то психологические вопросы, да, там вопросы с щитовидкой. Вот тут а, составление программы питания играет вообще на первом месте И здесь могут помочь знания нутрициологии. Это то, что я вам предлагаю освоить как вторую профессию. Изучить тематику БАДов. То есть, хорошо изучить тематику БАДов. Потому что я, я знаю разных тренеров. Есть виртуозы составления программ. Те люди, которые работают давно. А есть люди, которые говорят, вот я рекомендую своим там подопечным или карнитин, протеин, там еще что-нибудь. А какой марки он будет покупать? Мне все равно. Но я считаю, что не все равно, какая марка телефонов у вас в руках, потому что это определяет качество. Какая марка автомобиля, что мы кушаем в плане БАДов, это то же самое, потому что, то, что мы кушаем внутрь, может усваиваться, может не усваиваться, может работать, может не работать. Вот. Ну и, собственно говоря, наш подопечный – это не скаковая лошадь, чтобы там, его все время дубасить, стимулировать и пинать, чтобы он ä, загнался в нездоровье, потому что тренер, по идее, должен приносить здоровье и красоту, да? а чтобы он, занимаясь с нами, был все время на подъеме. И тут как бы БАДы могут сыграть очень интересную роль. Лично я работаю с брендом NSP, Официальный бренд, который работает легально в стране, платит налоги, 50 лет по миру продает свои продукты, там, в Штатах имеет основной объем продаж, то есть компания, которая представлена достойно. Есть компании, которые там, только появились, делают продукты дешевле там, разного качества. И вот если вы человек, который хотите работать с продуктом точно хорошего качества, то лучше не отправлять человека самостоятельно выбирать себе продукты для здоровья. То есть вообще лучше ну, не отпускать людей, а немножко управлять этим процессом. Почему я рекомендую NSP? Потому что здесь продукт точно работает. То есть тот хром, который вы берете, он действительно убирает тягу к сладкому. Там, та программа восстановления ЖКТ приведет человека к тому, что он будет усваивать тот белок в том объеме, который вы ему рекомендуете. Там программа очищения приведет человека к тому, что он может потерять объемы на том, что все в лишнее выведет с кишечника. Вот помочь человеку, скажем так, с правильными жирами, да, то есть наладить свою гормональную систему, да, там, попив омега-3, э, лицетин, э, э, витамин D э, и так далее. То есть очень много можно э, с, правильно скомбинировать человеку программу э, питания так, чтобы человек и летал, и худел. Это тоже важно, потому что не просто человек должен э, кайфовать от того, что у него мышцы болят. Итак, что я хочу предложить первое получить дополнительное образование в плане нутрициологии посмотреть э, на своего подопечного как на клиента сразу по нескольким областям э, допустить возможность что вы можете иметь дополнительный источник прибыли на падах потому что в этом плохого ничего нет если вы проверили продукты на себе вы на это потратили денег вы потратили денег на образование э, вы вложились в это да вы почувствовали результат хороший тренер любой так сделает поймет что это точно работает это точно но ну, как бы не то что не хуже а это может быть интереснее чем другие бренды человек который управляет своим здоровьем в идеале тренер может быть такой и пройдя программу обучения можно составлять людям программы которые будут вести человека к результату то есть человек скорректировал свой вес наполнился энергией он довольный ваш подопечный вот вы получаете прибыль с него как с персональных тренировок также с консультацией по нутрициологии точно также дополнительный доход с бадов и бывает так что ваш ученик куда-то там улетел и переезжая в другой город или страну ваш подопечный теряется у вас как э -э персональные тренировки но он может остаться на консультациях по нутрициологии и может продолжать приносить вам доход по БАДам. Потому что если человек начинает что-то есть, ему это нравится, он, как правило, есть это не перестает. То есть люди попробовали 2-3 бренда и остались на том, что для них максимально эффективно. Поэтому мое предложение – разобраться, возможности сотрудничества с НСП, вникнуть в продукты. Мы можем предложить вам дополнительное образование в области нутрициологии, достаточно глубокое, в том числе спортивной нутрициологии. Вот. И лично поддерживать вас в области... Создание программ для человека ну, на первые там 10-20 ваших подопечных, чтобы вы могли получить такой интересный новый опыт в этой теме. Ну и предлагаем зарабатывать вам вдвое-втрое больше, чем вы сейчас имеете с тем же количеством клиентов. Ну и за себя скажу. Я буду рад связи с классным специалистом, поэтому мои контакты под видео и дополнительные вопросы вы можете мне задать через мессенджеры. До встречи!